И денег, надо бы побольше Утром на работу, дни летят в субботу В интернете смотрят, видео и фото Как живут красиво, весело и счастливо В виртуальном мире, а про них забыли Кто не спал ночами, в радости, в печали Что бы ни случилось, вас не забудь Вспоминай трудный момент, руку подай, крепче держи, Не отпускай, Мать, отца, Не забывай старых обид, Не вспоминай В трудный момент, Руку подай, крепче держи, Не отпускай.